Прежде всего хочу обратить ваше внимание на движение планеты Венера, ведь это планета, которая управляет вашим знаком. 3 числа Венера переходит в знак Близнецы, ваш сектор финансов. И Венера в Близнецах будет находиться несколько месяцев. В апреле она начинает замедляться перед своим ретроградным движением, которое начнется в мае месяце. Так что вы можете заметить, как в апреле, особенно во второй половине апреля, ваши дела начинают тоже немножко замедляться. Желательно подстраиваться под эти ритмы, для того, чтобы не было ошибок в работе. Особенно это, конечно, будет касаться сферы взаимоотношений и сферы финансов. Но так как это планета, которая управляет вашим знаком и в целом вашими Действиями, вашим развитием, то, конечно, желательно начинать новые проекты и давать жизнь каким-то новым идеям в первой половине апреля. После перехода Венеры в знак Близнеца она сразу же начинает делать благоприятный аспект к Сатурну. Поэтому 3-4 число это дни серьезной работы, повышенной ответственности. Сатурн находится в вашем 10 секторе карьеры, так что в целом, это также период взаимодействия с руководителями и с вышестоящими людьми. 4 числа Меркурий соединяется с Нептуном в вашем 11 доме. Это хороший аспект для задушевных бесед с друзьями, для совместного времяпровождения с целью расслабиться, поностальгировать, но для деловой деятельности аспект не очень благоприятный, поэтому лучше не планировать важные переговоры на этот день. Также из положительных моментов можно выделить творческую природу этого аспекта, поэтому для тех людей, чья работа связана с новыми идеями и с креативным подходом этот день тоже будет достаточно продуктивным. 5 числа Юпитер соединяется с Плутоном в вашем девятом доме, и они начинают свой новый взаимный цикл. Это э, нечастое событие, но происходит э, меньше чем раз в 12 лет. И поэтому я обязательно сниму отдельное видео на данную тему и расскажу подробно, как это соединение повлияет на ваш знак зодиака. 7 числа Марс будет делать квадрат к Урану и будет затронут ваш первый и десятый сектор гороскопа. Этот аспект предупреждает, что могут возникать непредвиденные ситуации. Но прежде чем найти решение, стоит подумать. Не делайте быстрых каких-то реакций и э, не старайтесь тут же найти решение. Этот аспект может проявляться как спешка, и из-за этого будет возникать череда новых неприятностей, поэтому лучше остановиться и хорошо продумать, как правильно поступить в той или иной ситуации. Особенно этот аспект могут ощущать мужчины очень сильно, может присутствовать раздражение в этот день и в целом… Энергии достаточно разбалансированы в этот день, сложно собраться и сделать что-то конструктивное. С 7 по 11 число Меркурий будет в благоприятном аспекте к Юпитеру, Плутону и Сатурну. Особенно сильно этот аспект будет ощущаться, начиная с 8, даже 9 числа по 11. Это очень продуктивный период в плане взаимодействия с социумом с группами, коллективами. Это хорошее время для презентации своей интеллектуальной деятельности. Это хорошее время для того, чтобы объединять вокруг себя людей, искать свою аудиторию людей. Это хорошее время для всех, кто работает в интеллектуальной сфере, кто работает с людьми. Это период, когда действительно есть что обсудить, есть идея, которую хочется донести другим людям, и, соответственно, есть те люди, которые готовы вашу идею принять. 8 числа будет полнолуние в весах в вашем шестом секторе, который отвечает за работу, здоровье, повседневные обязанности, а также ваш рабочий персонал, если вы предприниматель. Это полнолуние может поставить перед вами задачу пересмотреть кадры, которые на вас работают. Это полнолуние может поставить перед вами задачу, решить какие-то бытовые вопросы, которые накопились в вашем доме. Но в то же время полнолуние очень часто делает кульминацию, завершение какого-то процесса. Поэтому, например, полнолуние — это может обозначать, что вы завершили ремонт в квартире, или вы надумались, надумались сменить работу, или вы, например, серьез будете заниматься своим здоровьем. И, э, например, пробежки по утрам теперь будет вашим обязательным ритуалом. С 8 по 12 число Марс будет в аспекте к Лилит и Херону и будет затронут ваш 10 и 12 сектор. Это период скрытых каких-то проблем, иногда даже надуманных. Это период, когда вы можете ощущать беспокойство по поводу работы, по поводу своих целей, планов на ближайшее время. Главное в этот период фильтровать свои мысли и не делать какие-то важные шаги в порыве злости или обиды. Очень важно контролировать свои эмоции, иначе они могут разрушительным образом влиять на то, что вы делаете? 11 числа Меркурий переходит в Овен. Ваш 12 сектор гороскопа будет в нем находиться по 27 число. Затем в конце месяца Меркурий переходит в ваш знак. Как видите, после своего ретроградного движения в предыдущем месяце Меркурий в апреле будет набирать обороты и будет двигаться очень стремительно. Все, что связано с темой поездок в другую страну, все, что связано с темой подготовки к какому-то важному этапу, все, что связано с темой вашей внутренней работы над собой, это будет решаться очень быстро, это будет приносить хорошие результаты. Многие смогут избавиться от зависимости в этом месяце, от каких-то навязчивых мыслей, навязчивых идей, если, например, вы очень долго концентрировали свое внимание на какой-то теме, и это не давало вам покоя, то, скорее всего, в апреле найдется решение, и ваш фокус внимания будет сосредоточен совершенно на других темах. С 14 по 15 число Солнце будет в квадрате к Юпитеру и Плутону. Будет затронут ваш 9 и 12 сектор гороскопа. В целом это неблагоприятные дни для того, чтобы оформлять важные бумаги, документы, а также планировать далекие путешествия, путешествия в другие страны. Также этот аспект может давать разногласия с людьми, когда вот вы видите что-то в одном свете, другие люди с вами не согласны. Старайтесь в эти дни не участвовать в спорах, они все равно не принесут желаемого результата. Лучше направьте свою энергию на то, чтобы э, усовершенствовать свои Знания в какой-то сфере. Э, вы можете, кстати, ощущать повышенную любознательность в этот период, э, повышенный интерес к чему-то. Поэтому в целом хорошие дни для э, интеллектуальной работы. 15 числа Меркурий будет в соединении с Лилит и Хероном в вашем 12 доме. Этот аспект может дать вам возможность заглянуть будто бы за кулисы и увидеть то, на что раньше вы не обращали внимания, то, что находилось как-то вне зоны вашего воздействия. Это может касаться каких-то людей, ситуаций, когда вы узнаете какую-то тайну, откроется важная для вас информация, истина о каком-то человеке. Также это хороший, хороший период для того, чтобы заглянуть внутрь себя и понять, какие моменты вам стоит подкорректировать в своем поведении или, возможно, в общении с другими людьми. Кстати, этот день можно считать неблагоприятным для поездок, а также для покупки техники и автомобиля. 18-19 число это очень активные и, в принципе, довольно-таки позитивные и легкие дни. В эти дни идеально можно подобрать девиз — это то, что я хочу и получаю. То есть в этот период Меркурий будет в благоприятном аспекте к, Венеру, к Венере и Марсу. И это даст ощущение, что очень легко воплощать задуманные, очень легко приходить к желаемой цели. Это период, когда можно найти общий язык с людьми, которые вас окружают, можно их объединить вокруг своей цели. И финансовые вопросы в это время будут решаться особенно благоприятно. 19 числа Солнце переходит в ваш знак, дорогие тельцы, и в начале месяца оно будет делать напряженный аспект к Сатурну. Поэтому в период с 19 по 21 число у вас может быть много работы, может быть ощущение ответственности за кого-то или ответственности перед кем-то. В целом это период, когда нужно все хорошо планировать, действовать по плану, и, скажем, не лениться. То есть это период, когда действительно лучше быть в пределе, чтобы было хорошее самочувствие. 23 числа будет Новолуние в вашем знаке, дорогие Тельцы. И это будет очень благоприятный день для вас, так как Новолуние — это всегда... Ощущение того, что начинается новая маленькая жизнь. Это начало нового цикла вашей жизни. Поэтому не исключено, что у вас будут какие-то интересные идеи, что в вашей жизни будет появляться какой-то новый стимул. И, безусловно, новолуние дает энергию для того, чтобы в жизнь вошли перемены. Поэтому обращайте внимание на то, какие мысли возникают у вас вблизи полнолуния. Вполне вероятно, что… Это как раз таки и есть ваши цели и желания, над которыми вы были бы не против поработать в ближайшие несколько месяцев. Период с 25 по 28 число достаточно напряженный в плане общения и поездок. В это время Меркурий будет делать напряженный аспект к Юпитеру, Плутону и Сатурну. В это время лучше сосредоточиться на на том, чтобы усовершенствовать опять-таки свои знания, умения. В это время тоже может быть достаточно сложно договариваться с другими людьми, вести какие-то переговоры, оформлять сделку. Поэтому старайтесь, скажем, важные вот такие решения не планировать на этот промежуток времени. 25 числа Плутон разворачивается в ретроградные движения в Вашем Девятом Доме. И я сниму на эту тему тоже отдельное видео и расскажу подробно, как Плутон повлияет на вас в ближайшие несколько месяцев, пока он будет ретроградным. 26 числа Солнце и Уран будут соединяться в вашем первом доме. Это день неожиданных ситуаций и неожиданных решений. Вы можете в этот день, скажем, поступить так, как от вас не ожидали. В целом, это период, когда очень много ситуаций будет от вас исходить. То есть не только вот вовне, во внешнем мире будут происходить какие-то неожиданные ситуации, но и вы будете инициатором перемен, и может появиться желание вот ощутить что-то новое в жизни, что-то новое попробовать или съездить туда, где вы раньше не были. То есть в целом Уран любит давать вот такие энергии перемен. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новинки. И пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Будем с вами на связи. Пока-пока!